Вот таких коров, мирно пасущихся прямо на пляже, можно увидеть на берегу Азовского моря в бухте морской пехоты. Это в Крыму, неподалеку от Керчи. Коровы спасаются от мух и от жары и прекрасно вписываются в морской пейзаж. Наблюдать за коровой на фоне морских волн можно бесконечно. Но не только коровами замечательны здешние места. Всего в 100 метрах от моря есть таинственное озеро. Озеро Чок-Рак, в котором никто никогда не купается. Но об этом в следующем видео.